ЦКБ-Рубин развернула новое производство морских роботов. ЦКБ-Рубин создала новый центр морской робототехники, на территории которого будут разрабатываться и производиться автономные необитаемые подводные аппараты. Об этом сообщает пресс служба ЦКБ. Новое производство развернуто в Кронштадте на территории Кронштадтского морского завода. Территория с комплексом зданий выкуплена, они взята в аренду. План создания Центра морской робототехники согласован СОСК. Центр занял территорию площадью в 6000 гектаров, на которую удалось разместить не только производство, но и испытательные стенды. По словам руководства конструкторского бюро, это позволит значительно сократить временные и ресурсные издержки. Как заявили в ЦКБ, новое производство рассчитано на одновременную сборку нескольких подводных аппаратов различного водоизмещения. Для этого будут использоваться три помещения и два стапеля. Всего в центре будут работать около 100 человек, конструкторов и производственных рабочих. Кроме собственных разработок центр может выполнять заказы по сборке опытных образцов для других предприятий. Подчеркивается, что разработка подводных роботов производится полностью в цифровой среде. За 10 лет ЦКБ Рубин сумел разработать глубоководный необитаемый подводный аппарат Витязь-Д, автономные подводные необитаемые аппараты Юнона Амулет и Амулет-2, телеуправляемый необитаемый подводный аппарат Талисман и комплекс обеспечения сейсморазведки. В настоящее время ведутся работы по еще нескольким проектам. Всем спасибо за просмотр.